Здравствуйте! Новый ботинок от Дорзики, который просто нельзя пройти мимо. какое-то инновационное решение, потому что его точно в таком же виде я видел уже на других компаниях, и на сайте вы у нас это найдете. Но Нордика не как бы не отрывается от лидеров, и, собственно, потому что она тоже является лидером, и тут уже сложно разобраться, кто был первым, кто чего. В общем, короче говоря, у Nordica тоже появился такой универсальный ботинок, универсальный в плане TLT Skittur Называется он Strider. И фишка его в чем? Что это, в принципе, конструкция рейс-ботинок, со всеми вытекающими отсюда жесткостями и построением силового рамы Двуоцероний четыре клипсы полноценные, все четко И подошва, которая позволяет использовать лыжи с креплением ТЛТ, с креплениями ВТР вот. в данном случае Нордик использует подошву от Мишлена. Я не знаю, когда Мишлен успел преуспеть э, в протекторах этих горнолыжных ботинок. Вижу это в первый раз. Ну как бы вот. Также в нем сделана используется технология GripWool, которую также использует Долбела, что в общем-то заставляет меня тоже задуматься о том, что они а стали ли это одной фирмой. Ну, в общем-то в принципе и бог то с ним. Конструкция ботинка классического такого роскошного ботинка. Формовочная форму формовочная требующая формовки, позволяющая работать бутфитингу, будфитером с ними. То есть не какая-то такая легкоформовочная, а такая хардформовочная с зонами для формовки специально подготовленными. Вот, с переключением ходьбы с хорошим стрепом и с шнуровкой внутри для того, чтобы при хождении не натиралась голень языком ботинки от скольжения. Новые клипсы я таких, по крайней мере, у Нордики еще не встречал. Не знаю, на самом деле, в чем логика такой системы. Но будем смотреть по практике использования. Может, он действительно так и есть хорошо. Ботинок отличный для тех, кто хочет сочетать крайности, крайний степень ски туризма с ТЛТ лыжами крайнюю степень там, катания по трассе, то есть с хорошей жесткостью 130, с хорошим спортивным, ну, грубо говоря, рейсовым трассовым ботинком. В общем, пожалуйста, вот этот ботинок, вот он позволяет uh, совмещать эти тяжело совмещаемые вещи и, по крайней мере, обойтись одной парой ботинок в ситуации, когда невозможно обойтись двумя парами лыж, одной парой лыж, то есть. Но здесь вы можете сегодня поскидурить, завтра погоды нет, пойти надеть Слаунг или ГЭС и хорошо зажечь на подготовленной трассе. В принципе, отличная новинка, отличный ботинок, в общем, как вариант для всеядно катающихся лыжников. Все, пойду поищу новые новинки, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки везде, где можно, чаще на сайте, больше катайтесь. Пока!